Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Тема видео «Пасека для самых-самых начинающих». Если вы живете в селе или в городе и имеете дачу, то вполне можете позволить себе завести несколько пчелосемей. Это увлекательное занятие даст вам здоровье для семьи, хороший урожай, так как пчелы это опылители, плюс небольшой доход. Читая интернет и книги, можно подумать, что это дело очень-очень сложное, но на самом деле это все очень-очень просто, так как пчелы жили без нас 100 миллионов лет и без нашей помощи. Мои родственники имеют свой дом и когда мы были в отпуске у них в гостях, они приобрели Два стареньких улья с пчелами и начали, так сказать, заниматься с нуля. Как это все организовывается, и я расскажу в этом видео. Для начала давайте ознакомимся с общими понятиями строения семьи. Итак, ученые раскопали где-то там в меловом периоде пчелу. Это было 100 миллионов лет тому назад. А может быть, видимо, еще и раньше эти пчелы были. И все эти 100 миллионов лет пчела прошла без эволюции семьи. То есть насколько организованная там эта самая семья и строение структуры семьи, что значит они, ей не требовалось никакой эволюции. А вот такие вот виды, как крупные динозавры, мамонты, всякие крупные хищники, значит всегда находился сильнее и побеждал другого. То есть у них постоянно эта борьба, эволюция за выживание постоянно была. И дошли до того, что они вот остались в музее, их не скелеты А пчелы как существовали в определенной семье, так и существуют до сих пор Итак, коротко строение семьи. семьи Пчелосемья состоит примерно 70-150 тысяч особей В семье находится матка, это самое главное, затем пчелы труднее. Матка закладывает потомство, то есть она ложит яйца, пчелы добавляют туда, закладывают это дело кормом. И вот этот корм пчелиный, самое эффективное значит, средство роста за одни сутки без личинки возрастает в 40 раз. Ни одно такое питательное вещество не существует на земле, как пчелиный корм. Матка может откладывать два яйца, одно яйцо, а плодотворенная него выходит пчела. Второе яйцо она может положить неплодотворенное. Это трути. Трутин служит для оплодотворения матки. Матка живет, примерно, матка живет примерно до 5 лет. То есть она имеет значит, хорошую физическую форму. И значит она может откладывать яйца. В семье вроде ламная матка, но получается такой момент если с маткой что-то случается или нога там у нее подвернулась или где-то какой-то изъян, то пчелы казалось бы что они подчиненные, но на самом деле значит они участвуют в этом процессе руководства, так сказать. Вот они, значит, это самое. Если матка повреждена, то не сразу это дело. Как они там видят, мы никто вот это не знаем. Они закладывают вот то, что она положила, яйцо благотворенное, с которого будет выходить пчела. Они, значит, туда больше питательных веществ добавляют, добавляют, добавляют, раз в пять больше. Вот и с нее потом выходит новая матка. Когда она выходит, они ее охраняют. Через три дня таблет спаривается с трутням. Трутней она находит не ближе 7 километров. То есть, просто них связи не было. Спаривается только в воздухе. Спаривается она с многими трутнями, там десятки трутней. И потом последний, когда трудня, это самое с ней спаривается, она, значит, зажимает, отрывает у него этот орган И, как говорится, в улей прилетает уже запечатанный Время спаривания Матки определенные, то есть примерно вот по практике она вылетает с 10 до 3 часов. Когда она прилетает в улей, значит все пчелы, там половина улей садятся на прилетную доску и ждут матку. И когда она бедная падает, заносят улей, через 3 дня она начинает сеять. Вторую матку эти же пчелы подчиненные убивают. Новая матка начинает сеять, ложит яйцо, вот через 21 день выходит пчела. Когда она выходит с ячейки, заниматься простыми работами, то есть убирает, чистит соты, Ухаживает, выкармливает новое потомство. Примерно через 6 дней пчела уже созревает очень хорошо, становится крепкой, становится уже летной. Летит за пергой, за медом. Также с этих уже взрослых таких пчел окрепших и охранники. Они стоят у литка и чужих пчел не пускают. Пчела не приносит никакого меда, на они ее просто в улей не пускают. Нормальный медосбор считается примерно 3-5 километров потому что дальше лететь, пока она прилетит, она корм сама съест уже. Когда приходит осень и взятка уже нет, то есть меда нет, ничего уже нет, начинается уже прохладная погода, пчелы начинаются собираться в круг. В середине этого круга находится матка, а вокруг пчелы. Семья сезимует примерно 8 рамок, полностью забитые пчелами. На ней должен быть мед, корм для младенцев весной. При усилении мороза клуб сужается. Там примерно в клубе в этом температура 15-20 градусов. Те, что в верхнем шаре пчелы, они значит, когда уже замерзают сильно, они проходят в середину клуба. А те середины выходят наружу. И так они отменяются все время. И они поддерживают возле матки постоянную теплую температуру при любой температуре на улице. При увеличении температуры Значит, клуб этот расширяется. И когда приходит весна, примерно в февраль месяц, 15 числа, матка уже начинает засев, стремится расширять свою семью, обновлять новыми особями. Пчела живет во время сильного взятка. Значит, пчела живет примерно 20 дней. То есть она вот родилась, и 20 дней, значит, мед собирает, собирает, собирает. Срабатывается, задница становится черной, и она погибает. Чем меньше взятка, тем дольше она живет. Вот тут в зиму вошли, Новые, новые пчелы, молодые пчелы, они хорошо выживают, когда приходит весна, они же те же самые остаются и в феврале уже начинает матка сеять и появляются новые молодые особи, а затем начинается опять тот же самый процесс. Весенний период, когда на улице наступает температура 12 градусов, плюс 12 градусов, вот пчелы, Вылетает с улья, вокруг улья крутится и опровержняют свой кишечник. То есть кишечник у них вот за это время, за зиму набитый такой микробы. Вот они очищают желудок.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 Со старыми ульями 1 мая через неделю они уже откачали сакации где-то литров 11 мюра для начинающих лучше всего конечно покупать ули лежаки то есть большие вот этой ульи которые значит имеет 22 24 рамки но ну, от 20 до 24 рамок вот ими для начала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 22 рамки, очень тяжелые ульи. Дай Бог, чтобы Михалычу в этом деле все повезло и было все хорошо. Удачи, Михалыч! не Не-не-не, Витя. Вентиляция должна быть нормальная. Ну а чё не сидят так? Ну... Да тут вентиляция такая, что... Когда ты так старайся так по центру, чтобы ты, например, этой боковой рамой не сунул по бджоли. Понял? Чтобы вот как она в центр стала, так ты ти тихонько в центре и загоняешь. Ни в коем случае это це... стукать, грюкать, демаря геп, пришел к корину. Бджола это ощущает дуже... очень... Сильно, и тогда получается, вот она пчелка вылупилась, вот это сивенька, вот это она так и вылупилась, она еще и летать не может, она три дня где-то будет в ульку, она чистит вот эти коморки, делает свою работу, молодая, она берет это, а, да, а, да. вот это она так и вылупилась, ты даже взял визуально, то есть Подрив... это молодая пчела? Подивився, что в тебе делается, чьи молодая пчела, чья старая, а чья какая улика. Но у него получается здесь сейчас молодой очень много, а старой очень мало. Она, да, она старой, старой тут нема. Старой, не видим. старая златила, да, да. да, да. Старая вылупленная такая лысая черная. Мы не будем прямо. Да-да, вон она лысая. Так, не пропустить маточника. Немательно Само найти маточника и вас внимательно. я с одной стороны доберусь, с другой побачить матку нам. Так, маточник не имея. И без много, да? И без много, Ну, праці нема. работы праці Тут бы за этой массой пчёл, тут бы так и стояло, что ты пройти б, когда лёдка не мог да, бы. Да, да, да, да. Тут бы как, как на Хрещатику была бы движуха такая была. Как на Майдане. Ты в Майдане <реш> Можно трошки забрать, конечно, не все 5-6 рамок. Не все 5-6 рамок взять 4 рамки. Ну, на допадную рамку обязательно mm. оставить, вдруг похолодание будет. Да, это нас... это похолодно, они минуса не будет уже. Ну так что если им надо, что дожди пойдут. Шо... Ты, я сказал, военные выкулостные пчелы, хайладиащу кают. Вот их. О, пошла черва. Все. Ты же по червой качать не будешь, а вот да, там металл. Да. да. Есть. да. А здесь чисто... Опа, вот она матка. Топ. Топ, вот Все, есть. Красивые, жесткие. Так, дайте, конечно... Но... Чтобы не было теснейшее. Так, так, она к Васе туда, на ту сторону побежала, да? Тихо, тихо, тихо, сейчас лишний раз не торбовать. Вот там побежала с той стороны, да? -то. Бывает не надо. Е, не нет? Не бачу. Здесь уже прикрылось. Он, он, вот изверху. Вот вот Ось, все. все, все, есть, лишний раз. Двигайся отсюда, эту рамку туда в середину. Сюда? Да, да, да, да. да. А сюда сейчас матушку поставим и никаких тут и больше лишних движений не надо делать с маткой все да. тут да. мы матку бачили не надо все матки есть тут все. мы бачили матку Отлично. там мы бачили матку Отлично. обзор он хороший вот левый вот это прекрасно медоваясь, тут уже запечатала мед, это внизу мед, все, ней где не вот бачи что он подкинул вовремя цього. и теперь получается три долго и с а вон ей надо пробігти ты через усі улики чтобы до той и туда идти понимаешь а мы делаем ей… Даже пролисты не пробить? Да, пролисты. Все, вот а это ж работа, это ж энергия. Вот это вот мисочка, вот это маточники. Вот это она заложит в ложит. ну типа готовить тарелочку под маточники. Вот, смотри, вот это они. Вот да это, и бывает такое, да бы что приходит, его... да. потом приходит, тогда они висят. Так тут много их заложит. Ну от заложит вон на маточники, а что заложит? Потому что ей надо мед забрать, и она тогда сразу в состояние. И говорится, что маточники были, были любовью. Никто не занимается на пустой желудок, понимаешь? Если его не моечного и пенсии тут не Да, да. Не принимаете, нема... Этого... нема за что и говорится жить, значит на яка тута любовь не может быть, она должна забрать. видишь висяя да Дивись внимательно. вот тут а вот, вот тут можно вот бачишь последняя рамка а -а все же обдебь белым запечатанно бачишь как красиво матка это первый показатель что хорошая матка а -а -а. вот первый поднимай берешь ось, вот так вот лишнюю лишнюю берешь Ось. Смотрите, вот здесь. то что блестит? Черва. ото то беленькое, так Забудь вон вон А ну да, это тихо, это тихо. Стоишь нам Давай так. Ось, дивися, бачиш медь на брезы идет. Да, да. Ось, да жовтая, глощить мать. То, что на литках они сидят, это вот, дует, блин, воздух. Вентиляции мед. мало. Они вентилируют мы. Ну да. И даже они убирают влагу из. Смеда. Смеда. Когда такая, то зараза такая, что, ну, Була Подожди, подожди, подожди. Вот, вот, рамочка в его. <просив> Тоже чисто мы чисто мы Супер, да? Да уже ты не поймаешь и бджолы уже съедят, там уже. Они их забьют. <просив> есть такие, что вообще он лопаткой а с ножом ходит, так и мощный нож. Да, да, есть, а ногти серьезные, можно и ногтем. Вот медовая не бачишь? Здесь есть? Да, не внимательно. Вот тут, а вот. От тут. Так это получается с червою, Все да? Все с червою. Червою бачу, тут я ни хрена червою не бачу. Ну что ты не можешь рубаться? Ну вот где белый он, оно, оно в середине. А, белый, а, бачу, ну, біле, бачу. То, то, то, то, Я не туда не Мед, мед жёлтый, качу черву бачу белый. Вот это да. черва, то, вот личинка. То, так то... тут не много. Ага. Ну у нас ж уже матка начинает сиять из середины рамки, ходить, ходить і а, дальше а, все... и дальше. тоже определить ну, то плотно и так. тоже тоже и место было что то такие месяц появилось а без меда она сразу там и засеяла а так когда мед и мед и все это поможешь есть и некуда сесть да, просто надо обрезать а эти сушь сушь ну вощина а. это вот вот такая вот вот ващина я понял нам... это уже Михалыч сам ибо, Да. Ибо, да? Значит, да ну как, я не хочу разводить. Ну, тут, тут, хоть, выхода хоть, нема, тут выхода тут нема, тут они взлетят просто надо. Они просто взлетят и все, деньги да. пропали. Еще один улик делать отводок. отводок трутник, бачишь, что сделает? Горобцы, какие лазят. Вот оно визуально, ты сразу бачишь, где б джела, а где Вот то трутник. Все. на плоскости, где по рамке, и по основе, а другая формируешь ножа, где, я говорю, это немного где вырезал, где-то не вырезал. Нет, значит, становишься, висто... что я тебе сказал, что надо реально маленький щемень чвеньков ножа, потому что Они ж убирают влагу из меда. С См... меда. О, о, о, все. Пиво вам принести? Слышали? Неси, давай. Давай дви. Микола а не хочешь. Будешь пить? Нет. <свят> Что за народ? Чё, пиво туда, да? А? Пиво туда? Ну, это я и так, и если надо, и то так. и так. <свят> пиво. Так, что, так, этот палец у меня не разблокирует, а вот это еще подорвало. А это заблокирует? Не, а этот не, не восстановилось никогда. Бачишь? Ну, евреи придумали фигню. Картошка фри там, ну, разного такого, знаешь. Вы начали снимать и все-таки решили поджарить еще, еще. чуть-чуть? Пожар... Поджар... Что поджарить? Что поджарить? Подошва титановая. Мирже, серьезно? Да. Точно для побоев, -то А ну-ка дай. Нифига Но себе. Железо. Нормально, а жара нету вообще. Да ну, ну, Горячая сыр не бывает. Что делать? Не-не-не, покрути, покрути. Нет, а потом это, что за я все понимаю нет ты не понял это самого всем спасибо за внимание если кому-то помог значит ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал где буду показывать вот такие вот не вейки всем всего хорошего удачи ребята